Один. Всем привет, с вами я, Драк, и Лизан, сегодня мы будем рассказывать или истории жизни, или показывать, как, в принципе, мы... Или рассказывать, как снимали ролик пару секунд. Начинаем... Этот ролик, кстати, погодите. Этот ролик называется «Маньяк на районе». Да. Маньяк был был так, что не волнуйтесь. Mm -hmm. Да. Все. Вот в первую очередь, я уже в предыдущем ролике рассказывал, что вот этот бай, это произошло случайно, то есть такая брезка. Это если чего, вот Данил получается, это мой брат, зацените его лицо и мое. Вообще-то, мы не планировали другой ролик заснять. И вот тут мы совершали ошибку, типа, сейчас типа, вот так смотрели в камеру, вот так. Вот. И когда увидели эти гаражи, такие, хм, почему бы не, не, не заснять не не такой не прикол, не как, не ну, маньяк на районе. Вот. И, а, вот, видите? Ну, это После этого, получается, он у нас был оператором, и прикол в том, что мы вот... Я когда отошел, я уже рассказывал вроде бы предыдущем, это записалось, что я стоял вот за Резваном, пока он снимал, ребят. И я бросил эту кассету, но мы нашли кассету, чтобы сымитировать звук выстрела. <клышленный голос> да, но мы, правда, в итоге потом сделали э да, с выстрел. Ну, да. потому что тут не такой громкий получился. Громче нельзя было сделать с заключением программы для монтажа. Вот так вот получше, да? А все свет. Не, зачем свет? Чесно, я когда всегда снимаю видео, свет включаю. Не надо. Ну-ка. Я что у тебя еще пензикам будет. Так, ну давай запускай пока ролик. Ну запускай. Ну ладно. Так, вот, видите, я уже отошел. Свет. Вот, вы можете услышать, типа, вначале я бросил может, Мы прибегаем, и смотрите, а еще один не ляпун. Вот, вот, вот. Видите, он побежал по сугробу, а мы по дороге. А тут он уже сразу бежит по сугробу. Ой, по дороге. В это принципе, мы, вот мы заходим, и смотрите... Да. Вот у него замышленные руки, поэтому мы ко мне домой. Это не в этом моменте будет. Да, сейчас, вот, смотрите, ты... вот мы расходимся в этот момент. Ты вот. Ты... вот. В этот момент нам было страшно, то есть что в... мы ее сначала не осматривали. Мы вот зашли осматривать ее. Типа мы увидим, чтобы убедить, что там никого нету. Продолжаем. Вот, это кресло. Да, ты а вот этот вот проход, я когда перелазил через это кресло, вот тут стоял Резван. И я типа не буду его вот так в камеру толкать прям. Поэтому но я бы такой, почему бы ему перелезть? Не такой высокой. И решил перелезть. <связать> Ну, типа, <смех> ляп, сейчас узнаете <смех> Ну, просто взял и оставил себе Да, и, и не только, мы должны не посмотрели, сколько там патронов И смотрите <смех> Вот сейчас, Вот, именно вот этот фрагмент <смех> Вот, видите, я надел перчатки, то что руки замёрзли он еще железный, и руки замерзли, поэтому мы А, да-да, вот тут, то есть, перчаток нету? Да, а там они оказались! Я не могу, что я натворил, а пересмазки не было. Смотри, смотри, смотри. Тут еще был такой момент, где Макс, получается, смеялся от того, о том, что слово. Да-да-да-да-да! Мы да, даваем сдавали, мы, понимаете, мы е не сдерживали, этот смех, типа, офигеть, это ствол! Он же наш, как же так? Ладно, продолжаем. Вот они ушли ближе туда. Вот они ушли я на второй этаж, а я тут, чтобы не, не палить их. Вот Вот, слышите, я, я просто я звук прибавил, но там слышно, некий ты снимаешь Вот, я отвечал на их вопросы, когда да, хорошо, я вас жду, я прикрываю вот. И Смотрите, смотрите, вот видите, почему я спрыгнул, потому что он ко мне спиной стоял даже не в камеру вот так, а я представляю, его вот так вот толкнуть, он бы в камерой, телефон... Даже камеру мог бы разбить или еще что-то сделать. Ребята. <соценно> <соценно> вот, кстати, заметьте, вот... Видите, сколько там пыли? И на мои штаны, посмотрите, это все вот от этой заброшки, это не снег это именно пыль и вот тут резон совершил ошибку да. вот видите он заснял только Данила хотя я еще должен был я на него вот так типа ствол такой направил где Макс-то есть? да, да, да. вот, да, да, вот. Да, я да. типа вот так на него ствол и вот, мы увидели вот. реалистичная кровь да, реально отвечаю реалистичная самая крутая да, еще так шевелится ну, ну, вот так. Я, например, второй дождик не было от нас, Стой, в смысле? А... Типа... А в этом фрагменте я закричал, шухер... Типа, в смысле, мы только зашли в эту заброшку? <смех> Впервые я такой думаю, что... Не, мы... не <смех> все. Вот! Вот сейчас объясню прикол! Представьте! За вами бежит маньяк просто-напросто! А тут ты, ты хочешь попаркурить и такой, слушай, ну подожди по-братски, хочешь прибей, да я только спрыгну и беги за мной. Да я снимаю, и, я снимаю, да. Да, давай, давай. Знаешь, я тупо такой прыгаю, я не раз с таких приколов прыгал. И короче, Данила решает повторить за мной, и это было жесть. Мы ударали после этого, типа, слушай, маньяк, есть ты там, ну подожди, дай мы спрыгнем, убежим, елки палки чё тебе? Уходим. Вот этот после этого фрагмента Ну, вот этот А, да Ну, а вот этот не снимали Потому что мы ушли греться ко мне домой Во-первых, у него замерзли руки Вот, и у других участников не было перчаток Я все испортил. Нет И, ну, в итоге, это мы снимали уже через час где-то Уходим! И, на себя, на себя. Куда, куда? Куда? И я вот тут начал улыбаться жестко с Данила, он такой думает, «Хм, если я бегу от волейка, который бежал за мной из этой заброшки, почему бы не были в эту заброшку?» Неверно! Он повез в окно, я на него смотрю, он в окне стоит орет сюда быстрее, я такой думаю, ты придурочный! Если ты это смотришь, ничего страшного. Otra, бля, б б. Сразу говорю, вот этот фрагмент мы вообще тупо нифига не продумывали. Мм, ну, заснили, что заснимем, Вот мы сделаем. Что понравится? Вот, я вот тут упал, я вообще хотел сделать отсылку на метро любвино, типа, по приколу так сделать. И такой, хм, почему бы? И нет. Думал, получится прикольно, но я подскользнулся буквально и упал по-настоящему. Вот, ну, потом идут. Вот эта мусорка нам жестко мешала. Плюс еще в этот день был жесткий ветер. Да. Почему мы пошли именно в тот подъезд? Потому что. Потому что у меня мы бы могли бы даже и вам в тот оранжевый дом зайти. Всё, порешал Малыш, и вам стоит тут... ты куда Нет, из кадра короче во все дома потому что у меня ключ который откроет все двери <плодилы> вот этот рисунок рисовал я сразу говорю так еще в добавок в том что я сначала запустил туда моего брата, который якобы там лежал. Но я сразу говорю, это был всего лишь первый такой пробный ролик именно с этим контентом. Мы будем разбиваться еще лучше и лучше. У меня говорю были сериалы, которые по Майнкрафту я так стал нормально снимать. Вначале их было вообще неинтересно смотреть. а Вот потом. Ну, короче, прервались мы за счет того, что только 10 минут можно. Я запустил брата, продолжаем. <реклама> а вот тут я вам расскажу. Я звоню в квартиру и сразу же сбрасывал. Типа, чтобы не побеспокоить людей и, конечно же, домофон. <реклама> <реклама> А вот э, голос типа тёски <смех>, это вообще ерунда. Да, я говорю мы. Я снимал один, когда уже мы получается зашли в этот подъезд. Снимали отдельно а на камеру и потом сюда вставили. Да, мы его запустили туда и пускай он отвечает. Вообще хотели вставить сюда другое слово, если вы додумались какое. Ну ладно. Ну, а поскольку мы не можем этого сделать, мы и не стали. Не, можно ли нибудь другие включить? Алло, пожалуйста. И вот в этот момент там, короче, проходит Тетенька. Вот, когда Данил смотрит, она на нас так смотрела. Типа, вы че, людям? У неё по взгляду, знаете... Типа, ну вы что люди, надоедаете, придурки? Вам сказали, пошли вы. И вы до сих пор продолжаете названивать. Я только думаю. Я вообще старалась не оборачивать не оборачиваться. Максимально был уверен, что это не нам. Но в итоге, типа, сейчас расскажу. И вот после этого... Она так офигела, конечно, она на нас смотрела глаза большие, типа это как? Типа давайте я так тоже попробую. Ну ладно, продолжаем. Может, тут вот тут вообще мы хотели просто вставить типа этот, как Панч <связь> что типа прошел час. Ну а прикол в том, он сам сказал и вырезать мы не решились. А да, я представляю Там вообще недалеко от этого дома Эта заброшка находится И мы бежали, во-первых, тупо туда час Нет, по факту И мы его тут вот протупили Он же типа как мой брат И реально, то есть он мой брат И мы вот так жестко протупили Мы должны были остаться Попробуйте его, мы даже его не пощ... То есть пусть не померили, мы тупо свалили. Нашу, ну, ну типа пускай. <свист> да. Кинули вам нафиг. И вот тут типа и мы прибежали такие, и тут я тупо такой вдруг резко вспоминаю типа, хм, мне его так стало жалко, может мне взять ствол застрелить их? Очень много. Да, такой ствол достал, переходил, гривик шмаляешь. Да. Такой. Блин! Мы бежали от маньяка! Типа, тупо даже с пустым магазином! Вы издеваетесь! Мы реально протупили, мы додумали посмотреть и посмотрели тупо где-то короче, протупили я ничего не понял мы протупили и решили посмотреть в самом конце сколько патронов решили заснять продолжение Данила ну, Данила позвали домой, ему нужно ехать он живет в Старом Городе Данил, я спалил твой адрес, прошу Старый ну, да. да, да адрес. а знаете, вот ищите его где-то в Старом Городе нет, Орск разделен, но не суть ну, короче, нас позвали домой, а нам нужно было еще ехать по делам. Мы поехали. Ну, продолжаем. Да-да-да, мы тут не додумались остановить съемку, потому что мы думали, мы ее остановили. Ну, по факту. Такие.. Продолжаем. <связь> Реклама. Как вы? А знаете, авторские права. Пошел ночь. Как вы знаете, вот эта форма, я ее разыгрываю к 9 мая. И прикол в том, что вы пишите комментарий, и все решит чат рулетка. Потому что я Ваши ники забью в заглубчат рулетку и сделал это прямо на своем стариме. Ну, или не на стариме, допустим. Да. Начинается 16 марта и продлится до 1 мая. Или даже до 1 мая рассчитывайте. То есть 1 мая все, можете комментарии тупо не писать, потому что я ее уже разыграл, и победителя вы увидите в моем видео. Я попрошу, чтобы он прислал. Фотку с этой кофтой Продолжим. Снова коты мусорку выкинул Знакомьтесь, это Биба <ч> Я знаю. Нет, я даже на место тебе сказала. Все! Вау! Это! Теперь все новые ролики выходят. Осуждаю. Я сейчас ему втащу. Удачи! Всем пока!